Салют, друзья! С вами я Интересный. Сегодня у нас новое разговорное видео, посвященное, конечно, я бы подумал насчет другой какой-нибудь темы, мог бы поговорить, но все же тема остается незакрытой. Это активность на моем канале. Конечно, да, эта тема именно остается незакрытой для меня, даже типа я не могу понять, что я делаю не так и так далее. Поэтому в этом видео я вам дам шанс высказать свое мнение. Некоторые могут спросить, как же? Об этом я расскажу в конце видео. Давайте начнем. Начать я хочу с того, что... Вот после выхода вот этого видео, видеоролика, который вышел примерно месяц назад, я каждый день думал, что же такого плохого... Или что такого я не делаю, чтобы как бы активность на канале моя начинала, ну как бы не вниз так шла, а все выше, выше и выше. Но, вот после этого видео, несколько дней шла хорошая активность, потому что там я, наверное, видео выпускал хорошо. Давайте даже посмотрим, ради интереса вот это вышло видео. Это видео вышло. Вот, 22 ноября, ровно месяц назад, когда я снимаю это, это видео, 22 ноября это видео вышло, и потом после, где-то там через неделю, вышло следующее видео. Почему-то вот на этих двух видео шла хорошая активность. Но вдруг, я когда выпускаю снапшот 20 v 49 А, то есть я его выпускаю 3 декабря 2020 года, получается так, что... Он даже не набирает э, того просмотр, тех просмотров, которые я думал, что он наберет. Я думал, он также наберет какой нибудь 82 просмотра хотя бы, да? 100, да? вот, Потому что там добавили интересный блок новый как раз. Я думал, он хоть как-то наберет. Но прикол в том, что он никак даже не продвигается Ютубом. Это следующее видео после этого вышло. Прятки. Я думал, это просто из-за того, что снапшоты перестали, что я выпускаю их не очень супер э, интересными, продуктивными. Я думал, такой, ну ладно, значит, давайте выпущу, попробую какую-нибудь мини-игру. Выпускаем мини-игру Прятки, да? И что же получаю я с этого? С этого я получаю также ни шиша. 54 просмотра за 2 недели. По-моему, даже давайте посмотрим раньше, вот э, за месяц. 137. За месяц 95. За 2 месяца. Ну, здесь плохой актив был, вот здесь, да? За 3 месяца 766 просмотров. Нет, он вот здесь маленький. Здесь маленький, хотя, хотя, да, это видео я быстро заснял, но все же это все равно маленький актив. Но э, ну это ладно еще. Хотя тоже маленький, потому что если разделить 969 90... на 6, это там очень мало будет. Там, наверное, по 10 чем-то просмотров будет только добавляться. И это за 3 дня только 34 просмотра. Может быть, конечно, это кому-то неинтересно. Может быть, такое и есть, да. Я, конечно, я ничего не говорю, что всем это должно быть интересно. Но все же, ребят, высказать это я вам дам. Значит, конечно, это обидно становится из-за того, что ты реально старайся, старайся. Вот можешь видео хоть каждый день выпускать. Но, но для кого ты должен стараться? Для 771 подписчика, из которых активно 100, из которых активно 100, вот поворот какой складывается. Ты будешь стараться для, 700, для 100 человек, хотя да, ты, ты знаешь, что тебя хоть кто-то же все равно смотрит. Ты точно не один считаешься, но все же, ребят, это ну не супер чеки-буки я бы сказал, потому что... Ну реально, из 700 человек, столько 100 человек где-то примерно смотрят, меня, ну, становится обидно из-за этого только. Потому что, например, даже вот... Будем говорить даже, давайте, по видео, честно. Вот э, возьму видео вот это. Э, Титтер шахтер, да? Это мой сериал, который начнет выходить с 1 января. Короче, ребят, самое главное, поставьте лайк на этот сериал. Потому что если он будет идеальный, типа, вам всем понравится, он идеально, то... Выходит, э, будет в мае, наверное. Может быть и летом сразу же выйдет третий сезон. Может за, два, за этот год мы выпустим два сезона. Не знаю, как пойдет. Может быть. Но, честно скажу, он очень интересный получается. По идее, он очень идеально, Не просто как мы в прошлом сезоне бегали вокруг одного рынка, а вокруг да около. Значит, э, как получается. Вот этот э, тизер создавался в порядке... 4 часов где-то вот в это время я сел в 4 часа дня и закончил в 7 часов вечера ну там 7 8 вечера до да, было я закончил. получается я отснял все кадры потом их пошел монтировать потом перемонтировал так как у меня что-то сохранилось в 640 на 320 и если оставил 1080 то у меня сохранялась вот плавно ну не плавно просто вот на вот когда у тебя качество 240p стоит. Вот такая же картинка у меня сохранялась. Перемонтировал. Создал картинку. Загрузил и так далее. Порядка 4-4 часов. Это создавалось только одно видео. А если мы сейчас все эти видео сложим? Сколько они создаются? Это видео, но это порядка 40 минут мы записали. Еще час на монтаж. Считайте, ну где-то 2-3 часа. Ну 2 с половиной. Это ладно, 10 минут заснять, а потом Что еще-то сделать? А, ну, полчаса на превьюшку, чем прикол из-за того, что там это отдельная карта. Это не я строил, это мне пришлось отдельную карту создавать. Вот. Это ладно, быстренько. Это быстро, это быстро. Но все же это все будет складываться по 2-3 часа. Как бы кажется, что ты за 3 минуты сел и раз, два, вот тебе все видео. Но нет, ты создаешь. Вот э, одни, одни Аманкасы, знаете, сколько мы снимали? По часу, по два. из за этого только потом вырезалось. Еще час тратил на вырезание, час на сохранение. Потом еще просил э, Мэйсона делать превьюшки на некоторые эти. И получается так. Мы снимаешь за два часа, а получается ничего. Вот даже если мы сейчас посмотрим, вот мы засняли, честно скажу, первую серию второго сезона Шахтеров. И получается так, что... Вот одна серия этих шахтеров э, заняла у нас порядка нескольких часов. Сейчас я вам покажу спойлер, как же этот сериал этот сделан. Вот давайте смотреть. Вот видеозапись, когда мы записали, там начали записывать. Час 36. Ну час 40, грубо говоря. Десятиминутная серия. Это потом еще полтора, э, два, три часа на монтаж. Поиск музыки, делание превью. И потом еще -э, закладывать на YouTube. Это не 3 секунды времени, как некоторые думают, что ты быстро вот так зашел Ааа! -а -а -а, баги фиксимой! Запишем видео! Вот так нет. Поэтому любой труд надо оценивать. И моя честная причина, почему э -э, YouTube перестает продвигать некоторые каналы, объясню так. А -э, YouTube это такая платформа русским языком, что всех, кто неактивный, она, иди отсюда, иди отсюда, пожалуйста. Иди, ты нам такой человек никогда не нужен. То есть, на протяжении, например, нескольких э -э месяцев я могу выпускать видео день за днем, ну там, да, например, один день через два. Один через два, да, выпускать. Но потом вдруг я начну сбиваться, например, э не неделя через пять, неделя через две, там как пойдет, да? И YouTube сразу начнет понимать, что... А зачем нам такой человек, который, ну как бы, захотел, выпустил, захотел, пошел, отдохнул и так далее. И он потихоньку перестает его аналитики, вот эти как раз ютуба, перестает тебе кому-то э рекомендовать. Даже в чем прикол в подписках, может не показываться. В некоторых случаях бывает это. Я на полном серьезе. Ладно, что тебя не рекомендуют никому. Это ладно уже, я даже это мне никому. Даже. Конечно, это тоже плохо, что не рекомендуют, так как. Из-за этого тоже просмотры, но все же, ребят, это тоже дает какие-то себе эти. Но из-за этого аналитики вот как раз Ютуба удаляют тебя, и тебе никак. И что же тебе надо делать? Тебе надо создать новый канал, начать заново развиваться и так далее. И опять потратить, например, если даже я вдруг сделал бы такое, но я не буду делать, я сейчас скажу пока что, пока не было у меня в этом плане. Вот и потратить заново мне два года так как у меня канал 5 августа был, да, и потратить опять мне 2 года, чтобы попытаться это все эти, опять, развить это все, придумать и так далее. Но мне, честно, не очень такой нравится план даже этих действий, потому что реально тратить опять еще полгода, 2 года, год, чтобы развить, а тебя потом опять ты нечаянно такого оплошь сделаешь, что типа уйдешь на один денек, ну, не выпустить вовремя видео, что получается? До свидания. Ты уходишь сразу же. Ну, до освоясь. До свидания. Все говорят вот тебе. Против тебя. Ну и самое главное, что я хотел бы вам показать. Например, что, что за... Вот просмотры также падают. Так как здесь, например, мы видим, что здесь были... Э когда стримы вот здесь такие подскачки идут. И когда у нас идет... Нету никаких ни стримов, ни видосов. Э просто все падает. Спокойно падает. Потом здесь скачок, здесь так идет. Из-за этого тоже становится очень плохо, что видео как бы твои не продвигаются еще да, и ничего больше не делают. И то, вот э, сколько ты получаешь вот за выбранный период, за 28 дней, вот, например, больше всего только вот эта проверка бота посмотрели. И то, я его снял за 2 часа. Быстро, и то, там, это 2 часа не было, я просто один раз, 1, 20 минут заснял, вырезал половину там. И потом еще 20 минут заснял. Все. Вот так было создано это видео. И все, больше ничего я не делал там такого. Вот э, реально делаешь что-то, такое чувство, делаешь что-то за 3 секунды, да? Вот так как нобик в Майнкрафте. А я, ребятки, я нобик в Майнкрафте, пошлите все, да. А вот обычно а стараться 2 часа 3 потратишь и. А что получается? А ничего не получается! Ты тебя просто говорят, ты нам не нужен. Зачем стараться? Кому это надо? нынче да вот все что я сказал сейчас вы можете сейчас все проанализировать у себя в голове и, и ребят я прошу всех пожалуйста самое главное что вы можете это сделать анонимно вот э, и сейчас я буду рассказывать про то, что я вам сказал в начале видео, что вы можете какую оставить свое мнение насчет этой ситуации, все, что вам нравится, что вам не нравится, то, что я снимаю, что я не снимаю, да. Короче, ребят, сейчас вы под э, описанием этого видео самый первый ссылка переходите все, и там есть такой же пункт Google формы будут, и тут, когда вы откроете, у вас будет ваше мнение, что не так с каналом. Что ему не хватает? Что у вас, э, вас не устраивает? Расскажите все, что хотели бы вы мне написать. А самое главное, что я не узнаю, от кого я это написал. Самое главное, ребят, пишите, пожалуйста, анонимно. Я вас прошу, самое главное пишите анонимно. Я не хочу читать, кто это мне написал. Я хочу услышать любовь мнение. Может быть, даже те люди, которые у меня, я их долго знаю. Может, даже, вот, например, у Родиона есть идея, что не так. Что не так, идет-то. Может, он, если что, я сразу же говорю, он может спокойно также написать, что. Вот э, просто пиши эти анонимные, ничего, вот вы ничего никому не покажете, что и так далее. Вот просто вы напиш, напишите, например, свой ответ. Пишите сколько хотите, можете 200 миллионов слов написать. Я все, я сразу же скажу, все ответы прочитаю. Ну, конечно, будут там я чую какие-нибудь вот такие, извиняюсь, вот так скажу. Тупые ответы, вот, типа, а, ну, так бы, да, а, я читеров, ну, типа, такого чуть будет опять, вот, извиняюсь, так скажу, недоумков, вот, будут какие-нибудь такие ответы, поэтому, ну, все же, ребят, напишите, пожалуйста, я все ответы ваши прочитаю, все проанализирую потом сам, и выпущу потом какой-нибудь видосик, и буду уже, может быть, расскажу про каждый пункт, что мне кажется точно, что мне кажется не точно, и так далее. Ребята, а вам я хочу сказать огромное спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Давайте попробуем добить до нового года 800 подписчиков. Всем удачи. Всем пока.